Рад всех приветствовать. В этом уроке мы уже постепенно начинаем приступать непосредственно к тем инструментам, которые нам потребуются для того, чтобы что-то покупать в криптовалютном мире или продавать. И сегодня мы смотрим с вами обзор основных бирж криптовалют. Вообще, что такое биржа? Биржа, по сути, это то место, которое позволяет вам приобрести или продать определенные акции, бумаги, криптовалюты, то есть это некое место, где покупатели и продавцы сводятся воедино и могут совершить определенную сделку. Кто-то хочет что-то купить, а кто-то хочет что-то продать. Когда вот эта покупка и продажа совпадают, товар, который один хочет продать, другой купить, и они договорились по цене, их устраивает цена, по которой один хочет продать, а другой купить, то может состояться сделка. И вот биржа именно такое место. Мы уже, я не знаю, кто-то из вас, возможно, не работал никогда на биржах и только вот начал познакомиться с биржей впервые на криптовалютах, но вообще вот именно в криптовалютном мире есть понятие централизованных и децентрализованных бирж. Если на фондовых рынках все биржи централизованы, они принадлежат определенным компаниям, там вы проходите обязательно верификацию, то есть подтверждаете, что это именно вы, и можете открыть на этой бирже только один аккаунт, два невозможно, а то здесь есть как централизованные биржи, так и децентрализованные биржи. В следующем уроке подробнее расскажу про децентрализованные, но мы будем сталкиваться с централизованными. Но есть биржи, вот на, вашем, на экране сейчас перед вами три биржи, их логотипы. Это биржа Binance, самая крупная биржа. Я думаю, что большинство операций на ней будете проводить. Очень хорошая биржа Bybit как дополнение. И биржа Kucoin. И вот именно биржа Kucoin, основное ее отличие от предыдущих двух, что там не обязательно проходить верификацию. И фактически, создавая два электронных адреса, вы можете открыть два аккаунта, аккаунта на этой бирже и торговать, как будто вы два совершенно разных человека. Какие-то функции будут недоступны, пока вы не себя не пройдете верификацию. Ну вот для меня я себя на этой бирже не провожу верификацию и работаю на ней анонимно. Ну, анонимность, возможно, относительная. Тем не менее, если вы заводите... Активы непосредственно заводите туда, скажем, биткоины из кошелька, который нигде не засвечен, то и биржа совершенно не знает, кто вы, не знает, из какой вы страны. И, соответственно, даже не знает, не может ваш IP пробить, если вы через VPN-сервис подключитесь. То есть биржа абсолютно вас никакой информации не знает, кроме вашего электронного адреса. Но, собственно, его можно зарегистрировать различными способами, без подтверждения вашей личности вот это одно из таких отличий именно криптовалютного мира здесь меньше больше анонимности здесь меньше всяких подтверждений и тому подобных этим собственно криптовалютный рынок многих и привлекает Итак, мы сегодня будем рассматривать три биржи binance кукоин и байбит я кратко сделаю по каждый обзор Подробно не буду проходить, показывать всю процедуру э, верификации, всю процедуру регистрации на бирже. Как правило, это все несложно. И вот, скажем, на бирже Binance есть прекрасная техподдержка. Она вам всегда поможет, подскажет. И на Bybit, собственно, я общался э, с техподдержкой. В чате все они э, очень э, оперативно отвечают. Кукоин не приходилось общаться с техподдержкой. Э, в основном все интуитивно понятно. Но нужно на одной бирже зарегистрироваться, другие по типу и подобию. Все очень похоже. Итак, в этом уроке рассматриваем централизованные биржи криптовалют. Ну, я скажу о пяти биржах. 3 я буду только... Считаю, что трех будет вам вполне достаточно. Ну смотрите, вот я что рекомендую вам использовать. Биржа Binance, зарегистрирована на Мальте. В текущей ситуации лучше брать регистрацию не европейскую, потому что многие европейские криптовалютные биржи просто заблокировали аккаунты и заблокировали деньги у пользователей из России. Поэтому Binance, регистрация Мальта, Bybit, по-моему, Вердинские острова и Кукоин, Сейшельские острова. Прекрасная юрисдикция. Никаких... Ответственности фактически. А, продолжаем. А, значит, смотрите, Binance 2017 год, байбит, вообще 2018 год биржа, а, и Кукоин тоже 2017 год. Фактически биржам там 4-5 лет совершенно все молодые биржи, а, при этом оборот Binance на текущий момент больше всех других бирж. Это самая крупная биржа, централизованная на текущий момент байбит оборот меньше намного но там есть свои плюсы uh, у них большой оборот на uh, рынке деривативов uh, собственно это вас не будет интересовать но мне байбит нравится биржа попроще у нее дизайн вообще все более инту интуитивно понятно чем у Binance. и кукоин биржа uh, Почему я про нее говорю? Потому что данная биржа не требует верификации. Может у вас вот такая, я и рекомендую вам верификацию там не проводить. Пусть у вас будет одна биржа для каких-то таких анонимных транзакций, переводов. Пользоваться можно вот тремя биржами, вам более чем достаточно. Есть еще хобби биржи Малайзия, неплохая, но в последнее время она что-то помешалась на централизации и вывела даже криптовалютные монеты которые с излишнюю степенью анонимности обладают к примеру как манера и вообще де делается этой бирже де соответственно это соответственно удаление токена монеты из торговли из с биржи и bitfinex в гонконге зарегистрирована, вот одна из самых старейших бирж 2012 год фактически когда она появилась и еще огромное количество такого монет не существовало и рынок был только-только в зачаточном состоянии и тогда бэдфайн была одна из самых крупнейших известных бирж вот видите как все меняется прошло 10 лет а и другая биржа вновь появившаяся Binance, полностью захватила лидерство на текущий момент что их отличает но ну, я думаю что вам вот надо по крайней мере 3 зарегистрировать Binance, байбит кукоин Посмотрите, попробуйте и увидите, какая вам больше подходит удобнее. Я пользуюсь в основном Binance, поскольку там очень много возможностей. И пользуюсь Bybit, потому что она проще и там очень интересные вещи проходят, как пресейлы монет, которых аналогов нет ни на каких других биржах. То есть вот две самых основные биржи и Kucoin тоже я использую. Ну, у меня есть регистрация на других биржах, и Хобби, и Bitfinex, но там я их реже туда завожу деньги, реже использую. Ну, теперь давайте тогда приблизительно посмотрим, как регистрируется. А почему я не хочу подробно проводить весь и показывать вам процесс регистрации? Ну, потому что он может измениться, очень динамично развивается отрасль, и поэтому смотрите вот обзор, скажем, к примеру, биржи, которая 3 года назад совсем все по-другому выглядит много новых возможностей много новых направлений появляется и поэтому если вы хотите вот что-то непонятно лучше вы посмотрите какой-нибудь из там обзоров бирж где там в том же ютюбе рассказывают как зарегистрироваться на той или иной бирже и обзор смотрите ну свежий там в течение там, месяца двух трех там по года крайний срок когда он появился тогда у вас будет более, более актуальную информацию вы увидите. А так самостоятельно все это можно сделать, проблем не возникает. Сейчас я просто покажу, давайте на какую-нибудь, ну, на биржу Bybit, скажем, зайдем, посмотрим, как процесс этот происходит. Да, еще забыл сказать, как правило, есть приложение, которое на, на компьютере можно зарегистрироваться и можно поставить мобильное приложение. Но особенно для молодежи мобильные положи, приложения сейчас намного удобнее, они чаще пользуются телефонами. К примеру, у меня есть Binance, Bybit, есть мобильные приложения. Я практически их не использую, я предпочитаю работать с компьютером, мне так удобнее. Ну, плюс я еще какие-то технические анализы провожу графиков с мобильных телефонов, это сделать все сложнее. Все-таки, когда вы хотите там оценить, как монета себя вела на истории, график визуально лучше смотрится конечно на, хотя бы на планшетах а не на мобильном маленьком экране в случае это проводить на компьютере какой-то анализ если вам просто нужно купить быстренько монетку вас мобильное приложение более чем устроит и вполне подойдут ну давайте перейдем и с биржи байбит начнем так вот биржа байбит сейчас мы будем в нее, на нее заходить что еще хочу важно сказать вот очень много фишинговых сайтов, то есть подменных, поэтому вот либо проверяйте адрес, на который вы заходите, вот бирже Байбит, и чтобы адрес был такой, либо лучше сохранить ее в закладках в вашем браузере и заходите из закладки. Очень часто воруют деньги, вот один из способов, он вроде как э, тупой способ, то есть вы заходите не на тот сайт, не на том сайте, регистрируетесь, а он может быть похож, переводите туда деньги. Все, деньги пропали раз и навсегда. Поэтому рекомендую вот, кошельки вы регистрируете, особенно регистрация кошельков. Регистрируйтесь с того сайта, который вы знаете. Не, обязательно может, может фишинговый сайт подменный попасть именно в топ. Как делается? Проплачивается просто реклама, большая сумма, и сайт всегда стоит в топе, даже выше, чем ну, реальный кошелек в поисковике, ну в виде рекламы, естественно вы там регистрируетесь открываете кошелек вы же не знаете как он должен выглядеть приблизительно похожий опять же делаете перевод на этот кошелек и потом бац он исчезает деньги у вас ушли поэтому очень аккуратно вот э, с этим я всегда э, смотрю как должен называться кошелек смотрю адрес его сайта э, проверяю а лишний раз перепроверить в данном случае не лишний будет поэтому вот к этому очень внимательно отнеситесь так, регистрация, регистрация процесс проходит все очень просто на Байбите, одна из самых, как я уже говорил, интуитивно понятных бирж. Зарегистрироваться можно по почте или по номеру телефона, как вам удобнее. После э, заполнения почты создаете пароль для входа э, на данную биржу. Соответственно, э, что еще там нужно будет подтверждение, естественно получите на почту по номеру телефона подтвердите. Ну, Естественно, если вы хотите анонимно э, на какой-то бирже там кукоин регистрируется, то по почте однозначно. И всегда есть какое-то дополнительное подтверждение, э, которое вам нужно будет выбрать. Кто, у кого система Android, очень удобно э, на номер телефона. Такая программа устанавливается э, Google Аутентификация. Но ну, это все вы э, потом увидите. И очень удобно, что сейчас я как раз э, сделаю процедуру входа и вы увидите. Я нажимаю ⁇ Войти ⁇ нажимаю ⁇ Войти ⁇ ввожу свою электронную почту, ввожу свой пароль. Иногда вот такое вот подтверждение, что вы не робот, нужно будет поместить в нужное место значочек. Все, здесь подтверждено. И, скорее всего, вот проверка безопасности, код подтверждения, вот программа такая Google Antificator. Соответственно, там постоянно биржа туда отправляет через интернет определенный код который меняется все время и вы должны эту программу открыть у себя на телефоне но ну, когда вы ее установите все будет понятно вы должны там будете биржу байбить зарегистрировать uh, у меня вот 4 биржи uh, через это приложение идентифицируется как дополнительная вот проверка и вот я ввожу код мне его не страшно показать потому что он пропадет но ну, через там в течение минут помню на минут минут он действует все, я код ввел, и дальше уже я попадаю в свой аккаунт. Ну, кстати, да, на бирже Bybit очень интересные всякие вещи проходят. Нулевые комиссии вот сейчас. Нулевые комиссии, кстати, очень интересно. Я что-то пропустил в этот момент. Можно будет попробовать арбитражом заняться. Но для этого, конечно, нужен робот. Что нам здесь потребуется на этих биржах? Покупка валюты. Но это мы будем отдельно смотреть. Смотреть в уроке, где будем смотреть вот вывод денег на биржу вот здесь покупка на текущий момент самая популярная P2P то есть вы напрямую у а, пользователей покупаете, а кто-то хочет продать валюту вы у нее покупаете То есть, а, как правило будем заводить покупать стейблкоины. коины об этой подробно расскажу что еще дальше вам потребуется вам потребуется здесь вот а, рынки наверное сюда вы здесь не будете заходить а вот торговать вам потребуется спотовой торговли вот здесь на спотовой торговле Будем выставлять функцию мгновенного размещения ордера. Интересно, кстати. Надо будет посмотреть, что это. Но ну, здесь вот такие подсказки появляются. Здесь я выставляю, какую монету купить. Ну вот, по умолчанию здесь биткоин у меня открывается. Выставляю, какую монету купить, по какой цене и сколько. Все, после этого ордер отправляется на рынок и там остается я могу там выставить на несколько недель на месяц он у меня там на несколько биржах у меня не стоят эти ордера когда цена монеты криптовалюты дойдет до вашей цены он исполнится можно купить сразу по рынку Если вот вы хотите вам нужно что-то оплатить товар вы просто задаете цену ордера а цену ордер не нужно просто вот рыночный ордер Указываете сколько на какую сумму купить? Например, на 100 долларов. Все, вот он на 100 долларов показывает, что я могу... Это 33% процента от моих наличных денег, которые вот на, данной бирже, на данной бирже присутствуют. Все, я нажимаю купить биткоин, и на 100 долларов у меня появляется в портфеле биткоина. Все. А покупка на бирже ⁇ это самый выгодный способ, самый дешевый, особенно для небольших депозитов. То есть вот централизованной бирже покупка вот непосредственно на спотовом рынке. Здесь есть деривативы, в данном курсу это не относится, это уже торговля с плечом. А ваша задача здесь покупать без плечей, то есть спотовая торговля. Хотя здесь тоже плечи можно использовать и на споте, но вы всегда покупаете на свои деньги, за наличные. То есть никакой, никакого плеча вы не используете. Это все для трейдеров, для вас только покупка один к одному на свои деньги. Здесь вот дополнительные способы заработка есть на криптовалюте тоже об этом об этом будет отдельный урок NFT не вз, нет взаимозаменяемой токены я вообще в эту тему пока еще не погружался и вам не советую ну и возможности различного там копирования а, сделок робота это все тоже вам не нужно по сути вам нужно торговать на спортом рынке, купить там завести сюда деньги купить нужную монету и вывести вот собственно все вот три варианта который вам потребуется обязательно регистрируйтесь по реферальной ссылке они есть у вас э, в полезных ссылках к данному уроку потому что у вас будет и у меня и у вас будет бонус за это То есть в криптовалютном мире вот именно э, регистрация по реферальной ссылке очень развита и очень выгодна, причем для всех поэтому это не пренебрегайте этим и используйте ее вот так выглядит биржа байбит теперь давайте я зайду на биржу binance но я, к сожалению, не могу вам показать мобильное приложение, но э, там все очень похоже. Немножко все врезанном виде, но все похоже, все понятно. То есть, если вы э, пару раз через компьютер купите, выведете валюту, все-таки рекомендую начать с компьютерной версии, потом на телефоне уже будет все э, также понятно и проблем не возникнет. Следующая биржа, на Binance я захожу. С регистрации тоже, я думаю, у вас проблем не возникнет. Это зарегистрируйтесь здесь у меня вот что мне неудобно здесь у меня э, подтверждение приходит на телефон мне кстати удобнее было бы как на байбите через э, google аутентификация получаем код код отправлен э, что меня вот удивило э, моментально приходят все подтверждения э, в, в, в крипто мире вот э, намного лучше чем э, там на э, фондовых рынках на бирже там брокер открытие у меня приходит код иногда там э, мне кстати в открытии тоже Хорошо приходит. А вот у Тинькова очень плохо все работает. С кодами у них там прям проблемы. А здесь вообще никаких вопросов нету. Так, отправляем. Вот все, я снова появил, вошел в свой аккаунт. Ну вот тут какие-то у меня балансы. Значит, смотрим здесь меню. Очень все похоже. Смотрите, купить криптовалюту. Опять же, через P2P торговлю будем делать. Рынки, торговля. Вот спотовая торговля. Что-то нас предлагает. Вот то же самое я нажимаю спотовая торговля. Подсказки мне сейчас они ни к чему. То же самое. Только здесь вот ну немножко по-другому все расположено. Здесь можно купить, продать. Опять же вам нужно задать цену. В отдельном уроке, когда будем покупать монеты, обмен монет, мы соответственно более подробно познакомимся, как что здесь делать. Здесь есть earn, дополнительные заработки, почему-то видите, некоторые он не переведено ни на одной бирже, нигде не видел перевода, вот он не могут перевести. И здесь кошелек обзор кошелька, нажимаете, у вас здесь есть фиатные, фиат и спот, маржинальный кошелек, фьючерсный кошелек, earn, кошелек для пополнения, ну немножко видите здесь побольше всяких наворотов, чем на байбите, там еще все проще. Все, и ордера на спотом рынке, маржинальная торговля, так история покупки-продажи на P2P здесь. Все, все, соответственно, здесь можно найти историю. Все, вот так приблизительно будет выглядеть биржа Binance. Ну и давайте последнюю биржу Kucoin тоже я зайду, покажу вам. Я, обратите внимание, все захожу через закладки. Что интересно, вот на Kucoin здесь можно сделать это устройство доверенным. И проверка безопасности не понадобится до 30 дней. Я вот, э, давно не заходил, что-то мне решил проверить, может быть с другого устройства, э, не знаю, почему-то он меня стал проверять. Но видите, здесь телефон все равно у вас здесь есть, а подтверждение на него приходит. Отправить. Так, все успешно, и я захожу в свой аккаунт. А на самом деле безопасности очень сильно много уделяется внимание на криптовалютах, потому что, ну, очень много воруют. И в последнее время очень активно хакеры используют кражу активов. И тут еще самое главное, да поскольку все анонимно и проще спрятаться. Есть специальные технологии отмывания украденных денег. Этим пользуются хакеры. Поэтому нужно аккуратно не, до, не доводить до того, что ваши деньги украдут. Вернуть их будет невозможно. Здесь вы у меня, видите, какая-то сумма стоит, это видео заявок. Ну, все, в принципе, тоже похоже. Купить криптовалюту. P2P есть торговля, рынки. Торговля, вот она, спотовая торговля, которая вас интересует. Дополнительный заработок в виде стейкинга, скажем. И ваш кошелек. Кошелек он предлагает от биржи, мы никогда в нем не будем хранить средства. А биржа для того, чтобы туда деньги завести, совершить обмен на неких денег на валюту, нужную криптовалюту и вывести или оплатить сразу товар или услугу, которую вы хотели оплатить. Здесь хранить деньги, особенно большие суммы, нельзя. Это опасно во-первых биржи чаще взламывают во-вторых здесь все принадлежит не вам пока вы не вывели деньги в свой личный кошелек блокчейн не знает что у вас куплены биткоины то есть вот здесь я куплю на бирже кукоин биткоин интересная фраза получилась купить биткойн на бирже кукоин хорошо ладно если я покупаю какую-то криптовалюту она не моя пока я ее не вывел в свой личный кошелек здесь Реально может кто-то покупать, продавать какую-то валюту. Биржа просто делает небольшие пометки, но информация о покупке биткоина сам блокчейн, пока я с биржи их не вывел, не поступит. Вот когда я вывел свой личный кошелек, тогда и блокчейн об этом знает. Тогда, соответственно, собственно биржа Кукоин и отправит мои биткоины в мой кошелек, который уже привязан непосредственно к блокчейну. Поэтому вы должны понимать, на бирже деньги не ваши. Поэтому если биржа обанкротится, что-то с ней случится, то ваши все криптоактивы пропадут раз и навсегда. И блокчейн не будет знать, что это деньги ваши. Поэтому будьте осторожны с хранением денег на централизованных биржах. Именно централизованных. На децентрализованных хранить их невозможно. В следующем уроке подробнее про них расскажу. Вот собственно и все информация о вашем аккаунте вы кстати тоже сможете если пройдете верификацию вот я здесь ее не проходил пройдете сможете участвовать в реферальной программе у вас тоже будет реферальная ссылка можете кому-то из друзей порекомендовать за это какие-то бонусы получите мне уже там не одна сотня бонусов пришла на различные биржи я их собственно да действительно получил все без обмана все по-честному так вот три биржи я вам показал как они выглядят более подробно уже покупку будем в других уроках рассматривать. Рекомендую на этом этапе открыть три аккаунта на трех биржах. Binance, Bybit, Kucoin. Хорошие биржи и вы сможете ими пользоваться для покупки криптовалют. До встречи в следующих уроках.